Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала Саби Мы, серые кролики Вот у нас растяло такое интересное дерево Оно не плодоносящее, просто цветущее да, Илька, красоту, красоту принесущая? Приносящая. Приносящая. Да, как название, честно Я не помню. Красивая. Покупали мы на рынке, но ну, довольно интересно. Между прочим, это второй год ему, и сразу же в первый год было тоже цветы. Ну, ну в цена. этом году как-то больше. Да. Так, ну во дворе у нас без изменений. Немножко садик поднимается, грушка зацветает, порядок Филища, да. с листиками. Филища. Ой. Ой, будем дом красить. Окна немножко ну, начали красить еще не до конца. Или, там окна моет и все остальное да, Пошли экскурсию проводить Да, проводи экскурсию Так, задавали у нас пару вопросов подписчики По поводу э, снять видос э, Проходи, проходи э, Снять видос э, Что прошло с крольчатником Или произошло с крольчатником Что произошло с крольчатником Когда прошло уже полугода Мы конечно же вам это сделаем видео Это будет следующее и скорее всего завтра Но ну, а сегодня проведем такую небольшую нашу экскурсию по нашему хоздвору все же уточка наконец-то села на яички это еще вчера говорят что ей нужен тишина и покой но она на нас сидит с цесарками видите две цесарки тут он тут как сторож кыш сторож ну вот так мы поставили шифер чтобы сюда не мешать сейчас посмотрим где она там сидит Пуха навала, как настоящая крольчиха. Ну, друзья, это не все-таки не на мясо, мы больше, а для декора. Также нам принесли еще, Любка, Серега, вам привет. Принесли нам яйца индюшат, индюшиные яйца. Будем заложить мы их в инкубатор. Посмотрим, чтобы же не заходить в вольер, что там куры. Несутся, не несутся. Но там какие-то яйца в углу уже лежат. Так что на продажу будет что-нибудь. Так, садик там, Юлика там, помещение там. Идем дальше. Так, друзья, свинтус у нас на месте. Это ручная. Мойка такая, сейчас будут руки у меня грязные. Э -э -э. Так, бочечка пустая, там тоже пусто. Выписал сегодня 660 килограмм зерна. Так, здесь вот такие, здесь пусто. Переграли мы кабанечка туда, потому очень сильно орал. Ну, вот такие рыжики тоже. Но хвостики еще, друзья, не закрутились. Побелина, Ну, заново будем чистить. Потому что каждую неделю мы их чистим. И белим. Вот ручная. Ручная, хорошая. Кисуля. Тут остатки зерна. Ну, выписал еще 160 килограммов, потому что, я думаю, сможем на намолоть, чтобы заполнить эту бочку. Потому что, видите, на дне все нужно молоть. Ну, данное помещение, как я уже неоднократно говорил, 8 метров длина, 3,30. У нас ширина. Все отдельно сниму, покажу, что, прошло, что произошло с ним через полгода Двор, как видите, купили мы еще сюда сеточку Отдавали еще, наверное, 49 рублей Будем строить третий лагерь уже для наших новых курочек Потому что сходим в инкубатор, там у нас появился уже приплод Ну и сходим сейчас на грядки По поводу кроликов мы тоже все, друзья, покажем Оставайтесь с нами Ну вот такие, друзья, грядки Вот уже Юлька практически всех их засадила Лук, Что ты садила тут? Как одни люди сказали, гробики настроили себя, Ну, гробики не гробики. Ходить, да, ходить там удобно, поливать будет нам тоже удобно. Попытались максимально ровненько все это сделать, да, чтобы было все это красиво, потому что жизнь одна, второго шанса у нас не будет. Ну, если делать, как в ТикТоке, делай красиво. Юлька уже смотрит на руки, думает, йо, сколько работы этими рукам. Ну, у тебя ж дети помогут, Конечно, столько дочерей. Зерно поднимается, бульбочка там еще не, ну под пленочкой мы смотрели, вот там под пленочкой у нас, это вот там вот и пленка белая, это тоже наше, ну пока еще расков не было. Ну, по поводу кроликов, друзья, как в прошлом видео я сказал, что продаж по кроликам очень мало, но все же ну, крочат берут, подтверждаю свои слова, что мяса, к сожалению, сейчас спрос нет. А на крольчат есть вот сегодня мне люди позвонили буквально полчаса назад сказали что нужны крольчата Я равно проблем заезжайте дальше подходи юлька у нас к сожалению ложный окрон в двух крольчих и это друзья полтавское серебро к сожалению но ну, у нас прохолост. один и второй я уже подсадил к мальчику сейчас будем вторую садить ну чтобы в течение дня было два максимум ну, они там петля очень красная все хорошо надеялся ждал но ничего бывает такое потому что это что кролиководство дальше друзья чтобы по данному помещению по данному помещению все эти вот огрехи косяки все это расскажу как я бы не делала если у меня был бы шанс повторить такое сооружение и чтобы сделал я совсем по-другому по поводу остальных кроликов кролики кролики кролики Кролики, это да в Африке кролики, да геморрой такой, что, да, если у тебя нету такого цикла производственного, то есть пусто занято, занято пусто. А если вот как сейчас это все у меня, то это просто пока, к сожалению, наверное, для души, чем больше для денег. Могу сказать еще одну маленькую историю. Звонительный подписчик, ну как он сказал, что сослал подписчик, живой в Усакина, так и так, крольчиха молодая, вторая, не может окролиться, то есть два крольчонка родила, э, один из них был жив, второй был, к сожалению, мертвый. И не может окролиться. Почему? Потому что он прощупал ее, прошли уже сутки, а крольчата там. Э, уточнил вопрос, был ли перепутан перепокрытие то есть на пятой сутки был ли подсадка кролла он сказал нет то есть вдруг э, в двух рогах были крольчата то есть через пять дней мог быть второй кролл он говорит нет стопроцентно никаких других кроликов не было но это друзья для вашего сведения он говорит ну чем что можно делать я говорю Можешь подъехать? Я понимаю, Усакина здесь недалеко, 35 километров, если кто с Усакина напишите. Усакина здесь недалеко. Он говорит, съезди, включил в ветаптеку и ко мне заедь, я тебе дам эксистрацин бесплатно. То есть он я покупал, он с баночкой стоит. Он говорит, все, но проблем, через час буду, через час звонит, ну машину найду, говорит, через час звонит, все, выезжаю, диктует адрес. Ну, там, а клический район, там, бла-бла-бла. Он, какой район? Я говорю, ну там Кличевский, потому что есть Кры, а есть Кли, Кличевский, через Л. Он говорит, блин, я же в глубоком живу. Вы понимаете, вот такая получилась небольшая неразбериха. Он не понял, где я живу. А я не понял сразу, где он живет. Деревни названия одинаковые, но только в разных районах. Ну и километраж, подумаешь, 250 километров, друзья. А он уже крольчих этих в машину быстрее ко мне вести. Оказалось, это, друзья, у одной было сдутие, а по, второму, по второй крольчихе я, к сожалению, ничего не знаю. Сказал, что вколол полтора кубика, но больше мне он не звонил, не писал. Так что если ты смотришь это видео, напиши, какой результат. Помогло, не помогло и что случилось с крочихой. Так, по кроликам больше рассказывать сегодня В данном видео больше не буду Потому что все это будет завтра Все расскажу, все косяки, все плюсы Ну и опыт мой Первый, не делайте пол деревянный Который у меня сделан здесь Отжалейте денег, залейте стяжку Не будет у вас такой сырости, как сейчас у меня Все, идем кое-кого я вам покажу Параллельно, друзья, если кого интересуют перцы Вот такие перцы у нас есть 6 белорусских рублей, заезжайте, выбирайте Все отдадим Вид из окна. Я говорю, Женька, пошли еще пару минут запишем видео. Да, но уже быстрее к детям. Ладно, пойдемте, друзья, вам покажу кое-кого. А вот у нас счастье птицевода. Ну, каждого, который с помощью инкубатора пытался развести себе немножко курочек. Здесь у нас, как вы видите, с левой стороны разделены яйца брама. Породы якобы привозили мы с города Чаус. Женщина продавала одно яйцо, один белорусский рубль. Но видите, есть такой вот цвет. Есть такой. Ну, я ничего не гарантирую. Должна гарантировать была та женщина, которая продавала эти яйца. И вот этот Брама уже темненький. Есть у нас остальные яйца, которые мы брали тоже в Чаусском районе, в Чаусах и в городе Могилеве. Вот это что у нас тут вылупилось? Буква С. Светлана, Чаусы, вам привет. То есть тоже вот такой небольшой темненький. Но он какой-то тут, он должна быть галашейка. Все, друзья, на этом с вами заканчиваю данный ролик, потому что уже влажно, как видите, 85, высокая, здесь еще наклев, но только вечером будет им ровненько сутки. Так что будем сейчас ложить их скоро под лампу, пускай сохнет. Все, друзья, всем счастья, здоровья и благополучия, мирного неба над головой. Всем пока, подписывайтесь на канал, распространяйте данное видео в социальных сетях, вам мелочь, а нам приятно. Всем пока.